Привет! На связи, как обычно, Антон. В этом выпуске я покажу тебе самую необычную технику, которая значительно упрощает работу в саду и на крупных плантациях. Некоторые машины просто завораживают одним своим громадным внешним видом. В общем, сейчас сами все увидите. Если этот ролик вам зайдет, то обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Это дает огромную мотивацию на скорейший выпуск новых видео. И, конечно же, не забывайте про конкурс на 500 рублей в конце видео. Ну все, Погнали! Это мощная газонокосилка, которая выглядит как какая-то небольшая спортивная тачка. Для ее использования вам не нужно собственноручно толкать прибор, достаточно залезть в него и представить, что вам нужно проехать по территории на машине. Следом за вами по достаточно большой площади будет скашиваться вся трава. Создатели этой машины по-настоящему постарались, ведь сделать ее такой красивой и в то же время продуктивной – задача не из легких. Я искренне надеюсь, что в скором времени подобные косилки появятся в продаже, и я смогу обзавестись одной из них. На огороде у этого парня очень много маленьких растений, которые посажены на одинаковом расстоянии друг от друга во много-много рядов. Чтобы придать виду своей территории, он решил создать такую вот косилку – она получилась достаточно нестандартных размеров, используется лишь для придания формы его растениям. Косилка имеет закругленное лезвие, которое начинает вращаться по кругу при активации прибора. Это позволяет одинаково ровно стричь каждый куст и делать их буквально близнецами. Из-за большого количества растений на малом расстоянии друг от друга, это создает потрясающий и завораживающий эффект. Гуляя по паркам, вы могли наблюдать, как растения ни на миллиметр не выходят за пределы бордюра. Само собой, это не результат ручной работы человека, поскольку подобное дело было бы слишком время и трудозатратным. Для этого некоторые люди придумали вот такую вот машину. Она чем-то напоминает тот аппарат, который ездит и поливает дороги. Ну а в общем же, эта машина состригает траву ровно по заданному контуру и в то же время складывает ее в сторону. Благодаря такой вот мультизадачности она в одиночку справляется со всеми делами и оставляет пройденный участок травы в чистоте и порядке. Все люди с электрическими косилками знают что приходится либо постоянно заряжать устройство перед работой либо запариваться над протягиванием их провода один мужчина из пакистана решил сразу обе проблемы создав свою личную газонокосилку она отличается от остальных тем что совсем не требует никакой электроэнергии она полностью работает на усилиях человека трава подстригается и оказывается прямо в небольшом ковше снаружи как только она заполняется человек самостоятельно ее скидывает в сторонку несмотря на то что это handmade работа косилка получил достаточно продуктивной и удобной если речь заходит о стрижке кустов и они не слишком больших размеров то тут все просто можно обойтись даже обычными ножницами и собственными руками но как быть если куст в несколько раз выше человека для этого люди пользуются различного рода машинами одну из которых я хочу вам показать она весит почти полторы тонны и максимальная высота на которой она способна работать составляет 7 метров косилка была разработана исключительно для подобной вертикальной стрижки Одной из ее действительно полезных особенностей является возможность быстро заменять тип насадки. THA700 – это профессиональное и удобное устройство, которое имеет море различных насадок и стилей работы. Одни ребята подумали, что покупать отдельную самостоятельную косилку не очень выгодно и разумно, ведь у них в гараже уже был рабочий квадроцикл. Вот они и поняли, что полдела уже сделано. Осталось докупить специальную, скажем так, насадку и адаптировать ее под свой транспорт. На выходе получилась вот такая косилка, которая работает на настоящем моторе и отлично стрижет. А управлять ей можно просто ездя на своем квадроцикле. Высота травы, кстати, регулируется. Причем делать это можно автоматически, без дополнительных физических усилий. Наверняка многие из вас не один раз в своей жизни видели огромные комбайны. В частности, их можно было заметить на каких-нибудь больших полях, ведь там без них просто никак не обойтись. Но на даче у следующих умельцев не такая большая площадь. Вот они и решили попробовать повторить принцип комбайна, скопировав его внешний вид и сделав меньшие габариты. И как вы можете заметить, у них это получилось. Этот миниатюрный комбайн действительно работает и отлично справляется со своими задачами. Внешне он идеально повторяет старшую модель. Честно говоря, я бы сам с радостью пользовался таким. Ну а что? Удобен в управлении, стрижет сразу большую площадь, маневренный. Что еще нужно? Grillo Climber 10 – это шикарная косилка, сделанная в виде небольшой машины. Она имеет полный привод и мощный двигатель в 27 лошадиных сил. Из-за таких характеристик она шикарно справляется с любыми склонами и прочими кочками на местности. Длина скашивания травы может достигать 25 мм, что просто изумительно. В то же время, сама машина имеет очень компактные габариты. Из-за этого она без каких-либо проблем помещается в любом гараже или даже прихожей. Также в ней установлена трансмиссия «Канзаки» с блокировкой дифференциала задней оси. Все это делает ее использование максимально безопасным и удобным для человека. Стрижка кустарника – достаточно тонкий и местами даже кропотливый процесс. Далеко не всегда даже с садовыми ножницами получается сделать все аккуратно и так, как задумано. Особенно, если речь идет о большой территории – на этот случай были придуманы электрические триммеры, и, кстати, одну крутую модель я хочу вам показать в этом выпуске. Это Garden Groom Pro. Устройство обладает внушительными габаритами и является альтернативой уже всем привычным измельчителем, кусторезом и триммером. Эргономичный корпус и прорезиненная ручка позволяют без труда выполнять обрезку сложных поверхностей кустарников, а двигатель мощностью 500 Вт вместе с конструкцией режущей части обеспечивает легкое срезание ветвей диаметром до 20 мм. Огромное преимущество такой модели заключается в том, что она не только срезает ветки растений, но и измельчает их в тонкую стружку, после чего сжимает мусор и укладывает его в отведенный контейнер, вместимостью до 6 литров. Если же используется выносной контейнер, то он способен принять 60 литров опилок, полученных в результате работы. А это ручная пила. Идеальный вариант для подравнивания кустов на домашнем участке. Она предназначена для аккуратной подрезки кустарника или фигурной стрижки живой изгороди в саду. В устройстве предусмотрена функция умного старта, обеспечивающая легкий запуск и плавную работу. Защитный кожух предотвращает попадание срезанных веток на пользователя. Особенностью такой модели является удобная рукоятка, которая способствует облегчению работы в вертикальном положении или труднодоступных местах. А это устройство представляет собой уникальную мощную сенокосилку, которая легко справляется с покосом бурьяна, камыша, мелкого кустарника и плотной травы. По желанию к ней можно докупить дополнительные модули, чтобы увеличить ширину захвата. Максимальная же достигает 12 метров. Косилка оснащена мощным двигателем, бесперебойной системой привода ножей и быстродействующим затвором. Для основного управления используется рукоять, на которой расположены все необходимые кнопки. Кроме того, имеется возможность модифицировать модель до дистанционного управления. С помощью барабанов с шипами возможно работать на крайне крутых склонах, которые до сих пор возможно было косить только вручную. А благодаря многочисленным опорным точкам, барабаны обеспечивают хорошую опору и предотвращают разрывание дернины. Эту же машину можно применять и в качестве снегоуборщика, уборочного аппарата, а также подключать все различные насадки, упрощающие работу на том или ином участке. Далее у меня идет очень крутая газонокосилка с гусеницами. Она выполнена в виде открытой кабины с креслом, от отчего в работе практически не приходится напрягаться. Огромное преимущество такой машины в том, что она является экологически чистым вариантом, что подразумевает отсутствие выбросов углекислого газа в атмосферу. Здесь стоит отдать должное электрическому двигателю мощностью 18 киловатт. Аккумулятор способен обеспечивать непрерывную работу в течение 2-4 часов. Электромоторы, установленные по обе стороны гусеничного шасси, делают машину легкоуправляемой а также обеспечивают ей повышенную маневренность и проходимость. Гусеницы имеют максимальную длину 115 см и ширину 28 см. Максимальная скорость движения такой может достигать 20 км в час. За ее регулировку отвечают два джойстика, расположенные рядом с водителем, но также можно использовать и функцию дистанционного управления. Ее рекомендуется применять при кошении крутых склонов или выполнении опасных для человека работ. Торможение происходит автоматически при отпускании джойстиков. Вес такой громадины составляет 425 кг. Что обусловлено наличием кабины. К газонокосилке также прилагаются дорожные щетки, снегоуборщик, отвал для снега и воздуходувки. А это самоходная машина с гидростатической трансмиссией, которая применяется для стрижки склонов. Характерной особенностью машины является необычная конструкция типа F, позволяющая устанавливать фрезу в наиболее сложных узлах и выполнять работы в узких пространствах с сохранением маневренности. Она оборудована системой рулевого контроля с четырьмя управляемыми колесами и тремя режимами поворота, поворот только передними колесами, режим «след-вслед» и «крабовый ход». Система 4 помогает преодолевать узкие повороты на насыпях и сохранять устойчивость. В этом играет свою роль возможность блокировки задних колес, позволяющая совершить поворот только колесами передней оси. Режим же «Крабовый ход» применяется при сложной буксировке машины, например, для работы вблизи преград или отдаления от них. Прочная конструкция манипулятора позволяет безопасно использовать любое навесное оборудование. На машину может быть установлена телескопическая стрела трех типов с различным навесным элементом, рабочее расстояние которой варьируется от 8 до 12 метров. Осенью начинают опадать листья, которые так или иначе приходится убирать если возле различных общественных заведений с этой задачей справляются специальные люди, то вот с уборкой на большом участке могут возникнуть проблемы. Это специальная машина, которая больше напоминает танк. Она действительно имеет огромные размеры и даже устрашающе выглядит. Оснащена большой щеткой, которая за считанные секунды сметает листья и собирает их в специальный откидной отсек. Габариты щетки позволяют задействовать большую территорию и быстро выполнить задачу. Как по мне, это очень крутое изобретение, только вот где найти ему место? Теперь я хочу показать вам установку, которая применяется для срезания тюльпанов. Она задействует сразу три полосы и позволяет бережно срезать лишь головку, при этом не повредив основную часть. Установка крепится с передней и задней части трактора. Для удобства оснащена возможностью подъема. После прохода листья цветов падают между полосами, тем самым сохраняя порядок. С помощью такого устройства можно ускорить работу на больших плантациях. В этом ролике я уже затрагивал тему обработки больших территорий. Следующая косилка относится к этой же теме. Сперва она показалась мне каким-то самолетом, но на деле же является обычным трактором, тянущим за собой специальную установку. Она выглядит как крылья. По всему периметру установлено 6 моторчиков, каждый из которых постоянно работает. Из-за этого обрабатываемая косилкой площадь может быть даже больше, чем у комбайна. Это очень крутое средство уборки больших территорий. В то же время, хоть она и достаточно габаритная, прибор легко складывается и перевозится все на том же тракторе.